Вопросов задается много о медицине, о витальной медицине, о том, что это, как оно соотносится с классической медициной. Вот я распакую, как я понимаю все это, то есть расскажу быстренько. Значит, начну с самой, пожалуй, травматичной. Области <смех> инструментальной медицины. Она же хирургия. Но и не только потому, что сегодня уже оперирует геном. Понимаете. Это наиболее такая травматичная медицина. И понятно, что ошибки чреваты серьезными последствиями. А вот, значит, большой скачок она сделала. Это всем понятно. Вот я проработал свое время в, в общей, с общими хирургами, работал с таракальными хирургами, работал в роддоме, но я видел, как, кто работает. Вот здесь важен человек и его такие качества, как быстрота и легкость рук. Вот, были такие хирурги, которые, извините, своими толстыми как сосиска пальцами медленно и неаккуратно ковырялись но ну, соответственно мы видели потом трудное восстановление вот. но были талантливые очень хирурги которые красиво быстро чистенько делают оперируют и соответственно люди очень быстро выздоравливали вот. Поэтому, когда идете, когда человек идет на операцию или к специалисту, он, конечно, должен выяснять и видеть, как он работает, смотреть на его руки, как он двигается, каков у него опыт, понимаете, ну и отзывы, соответственно собирать вот поэтому вот так значит следующая медицина значит алхимия вот алхимическая медицина она же фармакология это люди которые всегда искали как сделать золото из чего-то или добыть эликсир который бы даровал вечную молодость или вечную жизнь вот. И эти цели, и намерения, попытки привели к развитию, конечно, таких фундаментальных наук, как химия, физика, биохимия. Вот. И мы имеем сегодня кучу средств, лекарств, которые ну, определенным образом используем для того, чтобы удержать организм в компенсации. Вот. опасно это? ну да, опасно поскольку лекарства чем они активнее и сильнее, тем конечно они больше имеют побочных действий вот, тем осторожнее надо к этому относиться вот. поэтому ее применяем только в ситуациях декомпенсации вот. и опять же в специальных условиях Вот и то к чему я эволюционировал вот из этих областей, это наша, это моя, собственно говоря, вот, э, я собрал это из кусков разрозненных вот, и обозначил, назвал как витальная медицина. То есть это методы, методики, средства, которые увеличивают жизненность, вот, на витальность жизненно, вита жизнь. На вот, и они безопасны. Вот, эффективность этих методов и комбинаций, зависит от э, возможностей доктора, то есть от того, насколько он это понимает, насколько он способен эту схему сложить, найти, как пазлы. Вот мы складываем, только пазлы не тоже стандартные, а здесь как бы мы имеем отношение к нестандартным людям, понимаете. Ну, есть более стандартные люди, конечно, там проще, вот, а есть очень нестандартные люди вот, и, и к ним, конечно, приходится иногда поискать и, и, к сожалению, бывает, что и даже невозможное ну, это не означает, что нет это означает, что ну, нехватка знаний, нехватка опыта его всегда не хватает, поверьте вот так что мы сегодня имеем вот, мы имеем значит много молодых специалистов, которые не пойми откуда, в принципе начитавшись там, насмотревшись, я не знаю, сегодня многое пишут, много говорят о этих методиках. Ну это взять там допустим аюрведу, взять там цигун, взять остеопатию, гомеопатию, ну понимаете. Человек, который не прошел вот, предыдущие две дисциплины, хорошо не прошел в клинике. Вот. Ну, здесь он тоже слаб, потому что подбирать методы, средства нужно, конечно, опираясь, должен быть фундамент клинический. Вот. Да и доктора даже, и доктор, который там пол полжизни просидел в поликлинике, работая менеджером по выписыванию рецептов, понимаете, для алхимиков. Вот, реализовывая их препараты, он тоже не особый клиницист, если честно. Вот, и вдруг у него пришла такая идея сегодня там заниматься срочно там заниматься оздоровлением, используя там какую-нибудь методику типа гомеопатии. Ну, я не думаю, что это серьезно понимаете. Вот, поэтому важно понимать эволюцию специалиста. Его профессиональ... профессионализм вот в этой области, в области витальной медицины, вот, будет зависеть от того, насколько у него был до этого багаж собран. Вот. Вот это моя эволюция, я проходил это все, понимаете, это нормально. Я считаю, вот так должно быть. То есть человек должен потрудиться там, несколько десятков лет, и вот он приходит к таким вот возможностям. когда Несмотря на то, что я, конечно, придерживаюсь и разрабатываю не лекарственное вот это направление, я не поддерживаю таких людей, которые категорически не приемлют лечение препаратами. Вот. Я считаю, что по-зрелому, то есть, когда идет декомпенсация, и есть показания для того, чтобы Принимать эти препараты, их нужно принять. Вот. Ну, по мере выхода из проблемы, то есть подключаются и методы, соответственно, витальной медицины. И то же самое с инструментальной медициной. То есть, если необходима операция, оперировать, то нужно это тоже делать. Вот и все. Был такой случай не так давно, я просто вспомнил, к слову. Был человек у меня с болями, вот лечился у остеопата. Вот. На МРТ четко понятно там протрузия сдавливает корешок. Я ему пояснил, что не витальная медицина вам нужна, а хирургия, нейрохирург. Вот, но он как-то так один из таких людей, которых видно вот он считал что есть какие-то какие-то процедуры чудодейственные которые могут его без хирургической операции ему помочь ну, тем не менее вот свои рекомендации дал четкие и понятные вот поэтому ориентируйтесь вот этот вот компас вот то что я рассказал компас да вот если так вот мыслить, вот так вот воспринимать ситуацию, гораздо будет легче. Ну, в крайнем случае, всегда есть возможность там позвонить онлайн, посмотреть, ну, поговорить, обсудить, что делать, как делать, понимаете, обратиться не к одному специалисту, а там к миниму к трем, допустим, выслушать каждого и сделать, опять же, выводы свои. Вот методики. Вот так вот. Поэтому ну, о витальной медицине я рассказывал до этого, можете пересмотреть, там ключ витальной медицины, там э, структура, вот, поэтому все уже есть. Вот, но я по возможности, конечно, по мере поступления каких-то вопросов, тем буду пытаться обобщать и вот, делать подобные э, беседы. Так что спасибо, крепкого здоровья, до свидания.